Чтобы разобраться с природой этого потока, мы также должны себе задать два простых вопроса. Первый вопрос, откуда берется? И второй вопрос, кому выгодно, чтобы этот поток у вас был, чтобы сразу отсечь тех, кому точно не выгодно. Поток денег, надо сказать, это искусственное образование. Он не формируется сам по себе, деньги вообще это процесс, продукт договор просто под этим термином, под термином деньги мы привыкли воспринимать очень конкретную форму этих денег на сегодняшний момент. Это две формы наличные и безналичные, то есть бумага и цифра. Не так давно, совсем не так давно, цифры никакой не было, а были монеты, металл. Была бумага, монеты и металл и купюры, ассигнации. А до этого никакой бумаги не было, были только монеты и натуральный продукт, шкуры, там, еда, продовольствие и так далее. А до этого и монет не было, был только натуральный продукт. Вот такая вот эволюция денег от настоящего к прошлому. Как вы сами понимаете, если мы продолжим вперед эту линию, то что-то одно из наличной и безналичной части должно отвалиться. Да? Отваливается, как правило, старая, то есть наличная часть. Да? Мы останемся исключительно только с цифрой. У нас будет без, безналичная часть только лишь. И возможно к этому добавится еще что-то некая новая форма денег, которая впоследствии перевернет немножко мира, мира, мира, миропостроения. По крайней мере, социальное миропостроение будет уже несколько иным. Но тем не менее мы сейчас не столько прокладываем вектор в будущее, сколько пытаемся разобраться в природе этого явления, потому что форма явления на самом деле может быть разное, а вот природа явления, одна, она одна и та же. То, что она меняет форму, это не значит, что она изменила природу. Итак, поток денег, а это действительно поток, а не просто некий, некий формат отражения, он образовывается как договор. А договор происходит обычно между несколькими договаривающимися сторонами. Если мы посмотрим с вами на структурную схему распределения потоков, единственная ближайшая договаривающаяся сторона, парные договаривающиеся стороны, мы с вами увидим уровнем выше. Это потоки власти и удачи. Значит, соответственно, мы ни разу не ошибемся, если мы предположим, что деньги это какой-то эффект взаимодействия потоков власти и удачи. Причем именно эффект односторонний. Эффект взаимодействия потоков власти и удачи порождают деньги. Но сами деньги не порождают ни эффектов, ни потоков власти и удачи. И это действительно так. Деньги это договор. Договор между двумя диаметрально противоположными силами, которые договорились в этом мире строить некую реальность. В данном случае эгрегориальную систему. И эта эгрегориальная система должна быть живуча. То есть она должна питаться каким-то топливом. Но это топливо как раз не деньги. Да? Систему баблосом не питается. Система питается временем. Баблос она производит. Это выражаясь языком Пелевина. Баблос она производит. Вот паразитирующие структуры, которые на системе живут, те да, те могут питаться баблосом. А так это продукт, продукт, который выходит в результате этого договора. При этом при всем мы с вами видим, что договора между потоками власти и удачи они тоже возникли не сами по себе, а только потому, что есть еще более два диаметрально противоположных потока: поток любви и поток знаний. Вот они как раз и есть истинно договаривающиеся стороны, конфликтующиеся стороны и договаривающиеся стороны. Это две диаметрально противоположные силы, которые вы уже знаете под именами потоки Феба и Диониса, поток знаний и поток любви, поток разъединения и поток соединения. Несмотря на то, что в мифологии это дети одного отца, в реальном метафизическом отображении они соперники. Соперники за власть, соперники за успех, соперники за принципы, за внедрение принципов. И вот каждый из них по сути строит реальность на своих принципах, но строят они реальность в одном и том же пространстве. И иногда эти реальности сталкиваются, иногда они конфликтуют, иногда даже они воюют. И так было очень долго, они воевали бесконечно, племена с племенами, княжества с княжествами, потом государство с государствами, державы с державой, империями с империями, Продолжают это делать до сих пор, форма войны меняется, как форма денег, а суть войны не меняется, она остается вся та же самая, конфликт. Конфликт, который должен доказать, чьи алгоритмы победы и добра будут использоваться в следующую эпоху, чьи не будут, кто станет добром, кто станет злом. Это метафизические войны, небесные войны, как сказали бы оккультисты. Но все они проецируются, они не проходят, они отражаются, проецируются. Вот здесь вот физическую реальность. Эгрегоры эти конфликты информацию улавливают, распределяют по всей системе. Мы здесь имеем то, что мы имеем в разной степени тяжести и раздражительности происходящей. Так вот деньги, поток денег, это договор. Между этими силами, где потоки любовь и знания конфликтуют, потоки власти и удачи пытаются этот конфликт реализовать в реале, то есть в физической реальности, а поток денег это итог этой реализации подобного конфликта. Чтобы не убивать друг друга, надо договориться о мире о системе измерений победы, вот. О системе измерений победы. И они договорились, пусть это будет поток денег. Они хотели еще и поток здоровья, но поток здоровья мать им не отдала. Деньги, говорит, это пожалуйста. В эти фантики играйтесь сами. А это вот это мое, потому что от этого зависит жизнь, не только вверенная в вашем заботе человечества, но и всех остальных детей, потому что вверенная в ваша заботе человечества живет на моей территории. И вот эта кошка зависит от этой бабушки, а вот эта собачка зависит от этой дедушки. А вот это дерево питается табаком, который выкурила вот эта компания и так далее. Да? Но это гротескное, конечно же, неточное определение, но в качестве анекдота, я думаю, подойдет. Принцип такой. Таким образом они договорились, что итогом этого конфликта будут ни войны, ни смерти, ни эпидемии, это будут деньги. Вот когда деньги заканчиваются, вот тогда начинаются войны, смерти и эпидемии. Поэтому деньги это очень важный поток, он нужный поток. Как бы к нему ни относились, но он как прокладка, он как дополнительный грузик на весах в чью-то пользу. Но бесконечно деньги, поток денег платить нельзя. И поэтому конфликтующие стороны, они договорились, договорились в пропорции, что Эффектом конфликта между потоками удачи и власти будет с одной стороны часть зримая, а с другой стороны часть незримая. И вот эта пропорция 20 на 80, она как раз и отражает зримую и незримую часть. Вопрос стоит. В общем-то достаточно простой, простая дилемма, да? мы видим эти пропорции и спрашиваем себя, а вот деньги как физическая величина, как реальность, это 20 процентов всего рождаемого на конфликте потока или 80? Ответ правильный будет 20. Почему? Потому что есть пространство земли, еще одна сторона как бы рефери всего конфликта богов, а у этого пространства Земли и вообще у всей системы природы и у потока здоровья, в частности, который эта система вырабатывает, есть такое правило, называется правило естественного отбора. И правило естественного отбора, грубо говоря, заключается в том, что до победы доходит сильнейший. То есть мы не приумножаем сущего, мы уменьшаем сущее, чтобы оставшееся сущее было самым лучшим. И поэтому этот принцип был переложен как раз на определение формы денег, как материального эффекта. Вот из всего объема возможностей взаимодействия эгрегоров, миров, людей, вырабатываются некие силы, некие потоки жизни, потоки эмоций, потоки мыслей. То есть все, что вырабатывает собой человеческое сознание самый, самого нижнего уровня физической, энергии до ментального тела включительно, это вот только человек, вот это все, вот весь этот энерго-астрально-ментальный поток должен делиться на две части, 20 процентов материального отображения реально, в реальности и 80 процентов нематериально. Эти 80 процентов мы не можем назвать деньгами, потому что деньги это у нас такое уже устоявшееся понятие. Мы назовем их благом, благосостоянием, но лучше просто благом. Таким образом у нас все, что вырабатывает даже наш разум способно превратиться в 20% реального материального результата и в 80% нематериального результата. Человек производит гораздо больше благ, и система, которую он из себя представляет, производит гораздо больше благ, чем ему представляется. Просто материально он, как правило, ценит, а все остальное он не ценит, что и очень сильно умаляет его, как, как эффективного игрока в этом мире очень сильно умоляет, потому что 80 процентов ресурса у него фактически проходит мимо сознания, у него уходит просто с глаз долой. Он видит только эти 20 процентов, потому что они приемлемы в социальном обществе, осязаемы и являются показателем чего-то, каких-то определенных статусов социальных. Но эти 80 процентов дополнительных, это та незримая часть, Теневая часть, без которых эти двадцать будут совсем не нужны. Ну, например, чистая вода, экологически чистые продукты, свежий воздух, оказывается это ценность. Эпизоды последних, последнего полугодия очень сильно показали и до сих пор показывают, насколько для человека оказывается свежий воздух это ценность. Достаточно надеть на него нечто, мешающее дышать, и все, и сразу станет ценным. Это все нематериальное, это все естественное, но тем не менее это все производит человек вместе со всей системой природы, вместе с коммуникациями своими с окружающими людьми, вместе с тем, что он делает, со своими мыслями. Если из всего вороха мыслей у него реализуется только 20 процентов идей, а 80 не реализуется, это не значит, что эти 80 уйдут в помойку, это значит, что они станут топливом для чего-то другого, для других идей, для других эмоций, для, возможно, иначе поставленных целей. Точно так же, как и экологически чистая пища, она более цена, когда она экологически чистая, а не генетически модифицированная, например, там и химически добавленная. Генетически модифицированная, химически добавленная, и вот она экологическая. И это первая часть и вторая часть. Первая это те самые 20 процентов, а вторая часть чистая. Это 20 процентов плюс еще вот что-то из этих 80. И оно уже значительно богаче, потому что оно насыщено еще чем-то, что даст тебе нечто более дополнительное, чем просто насытить утробу и более ничего. Там ты получишь еще что-то, что позволит тебе коммуницировать с окружающей реальности на немножко более других условиях, на немножко более других правилах и, возможно, повлияет и на поток здоровья, потому что здоровье все-таки в какой-то степени зависит от того, какое топливо ты заливаешь в свой агрегат сознания. Таким образом, 20 процентов минимального договора, который проявлен на уровне власть и удачи являются определяющим алгоритмом, который спускается на уровень ниже, на уровень потока денег и говорит, что 80 процентов незримой части будет иметь нематериальное благо в этом мире, а 20 процентов материальное. Вот так формируется этот поток. Соответственно, когда мы задаем себе вопрос об источнике, мы об этой теневой части ни в коем случае не должны забывать, тем более, что это как подводная часть айсберга. Верхняя зримая и осязаемая это всего лишь 20%, а нижняя незримая скрытая это огромнейший объем 80% непроявленного ресурса. Хорошо, когда человек хорошо знает свои м, активы, назовем это так, и материальные, и нематериальные. И все свои способности, и таланты, которые тоже входят в эти 80 процентов. И все свои умения, и надежды и желания, и страсти, и обиды и разочарования, и все, что он знает и не знает, и все, что он выучил или не стал, все, что он сказал или подумал, все это его активы. Если он их обесценивает, то, соответственно, та верхняя надстройка, вот та самая верхняя надстройка, она растянется на все 100. Представьте себе, что эти 20 стали 100. А верхний камушек все равно остался. Соответственно, эти 20 надо поделить вам вот на ту долю, на 5, например, да, и останется, например, удельная величина 4. Это вместо того, чтобы иметь, например, материальное отображение в виде финансов, Вместо 20 единиц за свой час, например, деятельности ты будешь иметь 4 только потому, что ты обесценил те самые предыдущие 80. Я очень надеюсь, коллеги, что я объяснила понятно. Но если непонятно, мы на соответствующем занятии про поток денег обязательно еще раз это озвучим. Это я все веду к чему. Ценность собственных активов должна быть очень велика. Мы с вами именно поэтому так долго нудно и противно собирали в живом пространстве все свои инструменты, потому что это они и есть ваши нематериальные активы. Даже если они имеют материальную форму, но не представлены в виде конкретного денежного эквивалента, они нематериальны. Они возможно будут превращены в деньги, а возможно и нет, но от этого ценность их не умолиться, потому что они реализуется в какую-то другую форму силы и, возможно, эта форма силы будет вам гораздо нужнее, чем бумажка, на которую можно пойти и купить колбасы. Всему свое время. И если вы хорошо знаете свои активы, если вы бережете их, инвентаризируете их и в живом пространстве у вас всего много и всему есть место, то тогда такой напастье, как обесценивание своей собственных, сил своих собственных потоков и как следствие своего собственного времени вам не грозит. Но к сожалению, люди поступают иначе, люди поступают обратным путем, обратным способом. Вот, поэтому, конечно же, работая с потоком денег, работая и привлекая его к себе, вы вот эту особенность ни в коем случае не должны забывать. Здесь вам также очень поможет разобраться в этом вопросе семинар, который вы также проходили на втором уже базовом курсе, а именно одноименного названия деньги, деньги 2. Мы тогда с вами разбирали уровни, по которым восходит человек по социальной лестнице и разбирались не в количестве цифр у него на банковском счету или в кошельке, мы разбирались в уровнях его мышления, чего он хочет, Каковы его амбиции? Чего он боится? Как относится к нижним? Как относится к высшим? Все эти вопросы мы себе задавали, пытаясь определить как раз вот эту самую очень важную 80% подводную надстройку. А на чем стоит его разум? А чем он располагает? Не в качестве ликвидных активов, которые он может предъявить банку, а предъявить самому себе, окружающему миру и сказать, у меня есть вот это, я пользуюсь этим, я хочу вот этого, я мечтаю об этом, а вот этого я достиг, а вот это я смог, и это все мой актив. То есть то, как человек ценит самого себя, когда эта ценность выражается не в нулях, не в единицах, не в бумажках, не в монетках, не в шкурках, Ничем там дальше. Да? Не в рабынях Или раба. Вот это вот все. Есть нечто большее, которое всегда будет неизменным. А в дальнейшем, забегая вперед, именно эта подводная часть и станет самой ценной, по которой будет мериться, наверное, все. И что человек может, и что он не может. И что он... На что он способен потенциально, на что потенциально способен способности не иметь. Поэтому вам обязательно нужно будет, конечно же, работать с этим, с этой ревизией своего же собственного сознания. Сами же деньги в материальная форма, как продукт обмена, продукт накопления, продукт расчета. Этот договор не только между потоками, а и между различными эгрегориальными системами внутри среды, которую они заполняют. И деньги, которые появляются у человека, это отдача среды. То есть я вот из своей 80-процентной внутренней силы отдал что-то в мир, мир мне отдал обратно в другой форме. Вот он отдал в какой-то форме, а вот по какому курсу определяется как раз именно ценностью вашей внутренней тайной надстройки. И ваше время так будет оцениваться, и ваши таланты так будут оцениваться, да все так будет оцениваться. Поэтому чем выше вы цените все свое обладание, опыт, знания, чувства, эмоции, здоровье, нездоровье, все как вы цените это сами, так собственно говоря и будет оценивать это и пространство, в том числе и эгрегориальный мир. Так оно и будет, просто ему надо будет трижды это доказать. Но об этом мы тоже будем говорить в свое время. Если у вас в памяти сейчас немножечко тема денег, по которой мы разбирали на втором курсе, немножечко затерлась, вернитесь к ней. Особенно перед уже предметным занятием по потоку денег, который мы с вами будем проходить и проводить его сквозь себя. Очень важно будет нам понимать еще, кто заинтересован в том, чтобы этот поток у вас был как верхний зримый, так и внутренний незримый. И опять же, на каждом уровне, и стихийном, и родовом, и профессиональном, и социальном, финансовом, государственном, и религиозном, вы найдете тех, кто будет заинтересован как в наличии потока, так и в отсутствии. При этом, при всем, как не печально, тот слой, который был заинтересован в нашем здоровье, насчет потока денег, в общем-то, нет, уверенности нет никакой. Потому что безденежье и вообще отсутствие ресурса, с одной стороны, как материального обеспечения, а с другой стороны, тотально обесценивая своей внутренней подводной части, как выясняется, может быть выгодно абсолютно всем и вашему роду, и семье. Хорошее средство манипуляции. И стихийному эгрегору, финансовые и социальные институты. С одной стороны, они хотят, чтобы они у вас были, с другой стороны, гораздо проще будет с вами обращаться, если у вас их не будет. Государство, в общем-то, тоже вечно имеет проблемы с богатыми, они начинают заявлять о себе. Нечто большее, чем по мнению государства они стоят, это богатые финансово, богатые духовно, богатые энергетически, богатые талантливо. Также э, имеют клеймо интеллигенции, тоже в общем-то жизнь государству не упрощают. Религии для религии богатые люди, в общем-то, с одной стороны, э, нет, они, конечно, их очень любят, но с точки зрения задачи религии, э, это кошмар кошмарный. Это кошмар кошмарный. Как может быть, чтобы грешник был богаче попа? Что же это такое? Да? Что ж поп-то тогда может сделать -то с этим существом? Ну, в общем, там, там плохо. Там нарушаются сами вот устои управления социальным обществом через а, дарование минимальных благ за очень большие ресурсы. Но остался один, который мы с вами не упомянули. Есть один слой, который заинтересован в том, чтобы у человека была не только верхняя надстройка, но и нижняя. Есть слой, который заинтересован, чтобы человек очень высоко ценил как свою нижнюю надстройку незримых активах, так и верхнюю. Это слой профессионального уровня, профессиональный эгрегор. Там расклад обратный. Потому что все это является показателем усиления самой системы, профессиональной системы. Профессионал не может стоить дешево, это там записано просто в аналах, и профессионал не может быть беден сознанием и духом, это тоже анома. А поскольку эти силы, в общем-то, должны находиться в некотором соответствии, не скажу в равновесии, в соответствии, в ценовом соответствии, то уменьшение чего-то одного влечет уменьшение чего-то другого. Если инженеру плохо платить, он будет голодать, он будет голодать, он соберет, построит там, неправильный агрегат, да, совершит ошибку, а возможно и продаст технологии тому, кто заплатит лучше. Богатый духовный человек не может не быть обеспеченным финансово, потому что в противном случае его богатство духовное будет смешно и он добровольно его обесценит и откажется. Справедливо и обратное. Бедный духовный человек не может иметь множество подтверждения своей правильности в этом мире. Это нарушает гармонию мира, так не должно быть. Вот то, что мы сейчас видим на сегодняшний момент, да, вернее видели до недавнего времени, сейчас конечно это все будет очень, стремительно, хочу вам сказать, меняться, когда всякие э странные существа типа артистов-футболистов э -э имеют возможности управлять гораздо большим количеством ресурса, чем те, кто действительно делает благо этой реальности. Нет, можно сказать, что они тоже делают благо этой реальности, только это очень сиюминутное благо. И последствия этого блага, к сожалению, имеют больше негатива, чем, чем действительно польза. Таким образом мы с вами выяснили, что заинтересованная структура это только лишь уровень профессиональных игроков. Чем больше человек поднимается как профессионал, тем в большей степени ему будут доступен не только сам поток денег, но и правильное понимание этого потока вместе с нижней надстройкой.